Доброе утро! Сегодня 18 сентября, с вами Елена Валерьжанина и живой прогноз. Рубрика «Живой прогноз». Сегодня значит, температура около нуля, достаточно ну, прохладненько, но терпимо. Сегодня без осадков, Как-то так. Всего доброго, до свидания.